Привет, давно не виделись, столько времени прошло, уже жесткий знак отменили с того времени, а твердый знак, твердый знак отменили. Ой, ну вы смешные. Но у меня сейчас нет времени на вас, я на съемки иду. Э, давайте потом, да? Потом. Ага. Пока. Пока. Пока. Всем привет. Пока. Пока.